Привет! Представься, пожалуйста. Меня зовут Алиса, мне 12, я из Самары. Классно! Скажи, пожалуйста, Алиса, ты первый раз приезжаешь к нам в Окунево? Я приезжаю второй раз, в прошлом году я уже ездила. Здорово! В этом году были ли у тебя какие-то намерения или желания, с которыми ты ехала на заезд? Я ехала для того, чтобы пообщаться с людьми, которых я видела в прошлом году, ну и чтобы получить ощущение, Здорово. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, изменилось ли твое состояние или настроение после заезда? Да, изменилось. А что изменилось? Я стала более уверенной, мне кажется. Замечательно. И завтра ты уже уезжаешь на Жад Самару. Скажи, пожалуйста, три вещи, которые ты увозишь с собой домой. Радость того, что я увидела знакомых людей, м -м, гибкость <со -хорошо> из-за йоги и загар. <со -хорошо> Здорово. Спасибо огромное. Скажи, пожалуйста, приедешь ли ты к нам еще? <со -хорошо> да. Здорово. Спасибо тебе большое. Спасибо. Хорошего тебе настроения и классной дороги. Спасибо. <со -хорошо>